Всем привет! Работает еще один майнинг от проекта Wi-Fi Cache. Он очень похож на Wildcache. Может быть даже это от одних и тех же создателей. Тот же самый майнинг. Ссылка на регистрацию будет у меня в Telegram канале. На него в описании под видео. Переходим на сайт, создаем аккаунт. Как видите, я через браузер зашел. Вот так будет выглядеть ваш аккаунт. Вот реферальная программа ссылка 10 процентов комиссионные дальше у нас идет сам майнинг то есть переходим сюда по в майнинг и нажимаем кнопку Tap. майнинг запускается есть прокачка майнинга кирка и тележка в этот раз нам дали четыре уровня прокачки Wild кэш 3 до 3 монет в секунду и до 33 тысяч. Или 30, не помню уже. Я бы вам рекомендовал начать сначала с количества, а потом уже скорости. Здесь я еще привязал Metamask. Ну так все. Он очень похож на вилд кэш. То не в курсе сначала нам нужно будет обменять наманенные токены на вот этот не буду называть его по буквам нажимайте макс минимальный обмен от 800 тысяч дальше после того как обменяли могут пройти сутки как wild кэш Здесь появится количество, потом продаете их за буст, ну а буст уже мы выводим. Пока это невозможно. Копим монеты, зарабатываем, приглашаем друзей. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.